Бренд «Керамомарацци» ежегодно показывает новинки на выставке «Батимат». И представитель фабрики расскажет нам сегодня о новинках этого года серии «Милана» коллекции «Борромео». Представляем вашему вниманию модную коллекцию «Керамомарацци 2020». Называется Милано 2020». «Миланская коллекция». Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. Тканевые темы мы также обыграли в серии Баромео с вот таким шикарным обойным рисунком ткани в стиле барокко. Это одна из цветовых гамм. Эта же плитка у нас представлена в бежевой гамме. И в том числе с обойной тематикой. Плитка отгружается опять же за метр квадратный, то есть очень доступный по цене продукт, который может быть в массе вариантов, как с такой декоративной частью, так и с такой флористикой, сделанной на бетоне. Пожалуйста, та же самая плиточка вот с такой частью. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.